Ух, подготовительные заданицы мы сделали, а теперь настало время более важного задания. Пойдем посмотреть, что там. Что там такое? Сильно сложное. А, нет, ничего не сложное, налет на ЦУР. Нет, не сложно, да. Отвещите на... дилера да, это на подземной базе ЦУР, выясните, где спрятан рецепт, доставьте его клиенту. Ну, сейчас мы будем устраивать дилеру бруталите, я так понимаю. Ну да. Садись. Так, как там нам? Масочку-то. Девайс надо. Конечно. Надо. <связь> э, он не хочет Я только водитель, поэтому нафиг. Ну что? Йип. Е... <связь> вот это виртуоз. <связь> <связь> <связь> Годы опыта. Годы штертой резины. Типа того. Хрена ее тут носит. Просто жесть. Mm -hmm. О. Так. И паркуемся вот сюда. О. Так. Отлично. Знакомая нам дверка. И... Давай. Динг. Так, что, надо другую пушку взять, я думаю. Да, я думаю, мы сейчас будем встречать их в разные стороны просто разными. Пушками. Да, детка, мы здесь. Извините, что вас прерываем. Мысли а он еще. Начинается. Сколько в него нужно забабахать всего и вся? Куда бежит. Сюда бежит да я вижу. Это манекен, по-моему, а не человек. Да. Ну да. Чеки ходят, а он. Ёлки-палки! Они рванули! Ух, ё! тут еще что-то Они врывают. рванули мне этот баллон, я чуть не сдох. Фига! Я где тебе там? Говорю, отвечаю. Подожди, все, вот теперь я готов перестреливаться. Чубрики, вы где? Ну. Но... Покажись Так, один О, прибежал готов. И... Так, я Слег. вот сюда Ой, это ты? Я жду думал тут... Вон, вон он, вон он Так, отлично О, Свежее мясо угу. Так, и ну-ка в сторону так, сочные курочки У меня вопрос только один, почему они с дробашами здесь? Как вам такое? И он и маски. Нет, не маски. Ух, ё! Больше никого нету. Шо что они так больно там мне сделали, а? Стена, я выбираю тебя. Да? Ну и как тебе стенка? Но потихоньку что-то дает. Так, нам все-таки придется закидаться. Еду. Этот мертв. Этот мертв. Все. Подожди. Я иду. Да я пока тут зачищаю коридор. Все. Подожди, маски надо надеть. Маски Надень маску. О, о. Ну, я надел. А ты можешь, кстати,.. А, тут о, двери. ну подожди, я сейчас гряну туда кину. Не надо. Почему не надо? Вот ну окей. На обратном пути покидаешься. И что за такой этот шум был? Ой. Что-то вылетают. Залетают. О, все, отлично. Дождь, да, я, все а... Чисто. а что, больше никого не будет, что ли? Никого. Ну тогда я Но пошел. Вот этот хрен никому не нужен. о о, о, о, о влетел, влетел. <laughs> Вместе с масочкой. <связь> да. По <Pay day> начался. <связь> Я тут, знаешь, такой спецназовец стоит на охране. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> ну да. <связь> Ой. О, слива. Ты так сейчас маску показывать. Да, да, да. Ты его попросил тоже маску надеть, да? Да. Маска разбитого носа. Хорошо, что ты не решил его заставить косплеить Воланда Морта. Так, что-то было там похоже на правду написано. Сейчас мы это проверим, все это. О. Все, Он знает. Жесткий, жесткий, знает наш кулак. Э, так, так, ну еще у нас сейчас будет продолжение банкета. Да. Лесненька, чудесенка. Что такое? Хренел, охренел? <laughs> <laughs> Калашметит его туда-сюда просто, как пьяную елочку на Новый год. Может вы уже все ляжете, нет? Ой. Вот теперь можешь кидаться, по идее. Ай, прячься. О, тихо, тихо, тихо, прячься, да. О, да. как его там подкинуло-то. Да, подкинуло. Ну, вообще хорошо. Ой. Так, чуть, -чуть постоять, что ли? Давай, Боже дай нам сил. О! Тут какая-то реклама. По телеку. Надеюсь, не господа бога. Не знаю. Синий Ой. фон, белая буква. Чё-нибудь кому-то прилетело, нет? Нет, э, не, это... не особо. Ложное яйцо было. Вон он, он стоит там. Так, минус один. Они ничего все за этот ящик прячутся? Так, ну-ка я сейчас вот сюда спрячусь. Перебежка. Я тоже пытаюсь. Оп. Так, туда подальше. Ух ты, ежик. Один вроде нормас споткнулся, хорошо так. Так. Туда Чего? Вот. Он запомнит твой номер? Так, мне кажется, ли сзади кто-то? Нет? Мне кажется. Ну там что-то кто-то сзади колупается, но я что-то не вижу особо. Все, тут просто эти так, белоснежки, ну, всё, белоснежки с гномами. Ну чё понеслась? Ой, тачка, И тачка, тачка! Пыль. Давай, погнали отсюда. Ух, ух, ух, ух. Идём. Откуда они вот. тут все? Вот так мы носимся на диком западе, чтоб ты понимал Нежданчик Выезжаем отсюда Придется так. в этот раз этот тоннель проезжать Ну да Потому что если уж мы в этом тоннеле уже имеем три звезды несбрасываемые Значит нас тут ждут Придется выезжать по полной Выезжать и уезжать Ну да а куда, кстати, поедем? Да, сейчас определимся, походу. Можно по ливневке будет погонять. Ну три Я звезды не, понимаю, что не так много. Да, могло быть и больше. Мы из пятью с тобой носились. Хм. Особенно, по-моему, когда казино. Угу. Mm -hmm. Там вроде было пятишка. Так, где выезд-то, елки палки Ой, на выезде Пишу. нас ждут, походу. Вижу. Смотри, сейчас, что будет. Уэй! Ну вот. Алки, главное не потонуть бы здесь. Eh, ну да. Выезжаем. выезжаем <съ�> так, а здесь, по-моему, где-то можно было куда-то там спрятаться, свернуть. Да, конечно, конечно, конечно, что тут есть. Причем подъезд такой хорошенький. О. Берем. Опа. Пока. И аккуратненько заезжаем. так один нас пропустил мне не нравится что поливневки катается куб коп... а это не поливневки он по трассе катается ну да Но он нас пропустил поливневки если поливневки то это все это жопа хотя по сути где они нас ищут они так увидели что мы выпрыгнули может они посчитали что им это показалось ну да они подумали так эскадеры и не а смотри их тут нету даже вертик, он слишком далеко он улетает. Но... Они С... там кружат отведать. Странные-странные человеки. Бампер только жалко. Тачка, ой. Жестко. No, Погнали. Срезаем. Бах! Так, а это что-то новенькая, слушай. Спущаемся. Доминатор. Ага. Смотри в оба. Ух ты ж ё. Ну, Фиги о себе. Что, Местечко. Так, а я так Бесочные. полагаю, мы если будем... О, мячик попинали. Если будем пробегать да. это место, оно нам как-то скажет о себе. Так, слушай, ну вот есть одно местечко, но оно не то. Нет, что через это не тот вулкан, там что-то другое должно быть. А, Какая-нибудь, так... мне кажется, горочка должна быть по Любасику. Вопрос, где она? Может быть, в кустах тут? Кстати, кустики есть? В воде где-то. Ну, не знаю. Но вот тут есть кусты. Вроде ничего в них нет. Я что-то машину, знаешь, припарковал так. Она прям в зоне стоит. Я буду орать, если там что-то будет. Под ней? Ага. Так, я вроде отпарковал тачку. Так, странно, конечно. По идее, всё. должно быть все на месте. Слушай, реально странно. Так, камушки. Не, ну тут, тут типа все заканчивается и... Это называется 8 грёбаных часов спустя. <с <с <с а диван-то должен стоять? Называется «найдите то не знаю чё». Подожди, а вот тут какой-то пригорок. А мусорка не считается? Странно, странно все Это очень и очень странно. Ну да, тут не покопаешь. Накидали тут всякой хрени. Угу. Так, и тут нету. А где тогда, может быть, ты это все дело? Вот, блин, зарыли-то, да? Веселая компания за деревом сидит. Хм. Так, ну вот я вдоль бегу. ты туда куда побежал? Ты за пределы уже. Да, mm. да да да да вот я вдоль пробежал. Ну, понимание, я тебе так скажу, лучше не пристало вообще. Вообще. Тут конус какой-то есть. По крышке. О-о-о-о-о-о. Нажмите, че, чтобы прорыв. раскопать. Во-во. И тут рядом Эй, лопата себе. брошена. А, так вот что надо было искать. Тупу лопату. Походу. Оп. Так, ладно, я пошел. Это что за... Заводить тачку. Какой-то PlayStationский мув я нашел. Это Давай. и есть рецепт? Поехали! -хо -хо -хо -хо. Разворот, поворот... Не, ну интересная, поворот. конечно, локация. Да, на самом деле локация интересная. То есть мы искали это хоть какую-нибудь дырочку, а там надо было лопату искать. Вот он чё. Ура! Мы уехали от копов и приехали на пожарки с рецептиком. Да, с этим я согласен. Поворачивай! Подожди. Надо дрифтануть чуть-чуть. Да давай. Задний ход, не? Оп. Нет, Передний задний ход есть. но... блин, дрифтани. О! Нормалек! Мадраса, выходи, будем тебя поливать. Да вот он. Это, кстати, как я понимаю, сынуля мадраса. Походу, Задача да. Тем временем 50 кусков. Куски Нормально. дают, и хорошо. Куски бумаги. О, мы тут и покурили уже, да, я смотрю. Рецепт ну, доставили да. и заработали 163 800. Поделились, Зелу. конечно же. Поделились. Ну что а поелать. это поделать? Тут велосипед, скажи мне? Это мой. Зош. Зачем ты его? Ага. Все, я Зош.